Это грот, в котором жили неандертальцы. Некоторые ученые археологи утверждают, что вот эти вот черные пятна, это как раз следы костра, которые они тут сжгли, грязь морозы, готовя еду. Это уже современные неандертальцы сложили тут костер, там внутри бочки окурки валяются. И это уже копать от современных андертальцев осталось. Так, все идут обратно. Комары. Вот если бы не комары, было бы хорошо. А вообще тут очень прохладно, действительно комфортно. И как бы на шашлыки сюда засесть прикольно. Главное, что тут никаких других туристических групп нет. Кроме нашей. Поэтому... И, как сказал наш гид, это удивительное место. Оно вместо того, чтобы забирать силы, оно передает силы. И действительно, я чувствую, что я практически уже совсем разбудилась. И чувствую себя совсем не так вяло и сонно, как на берегу моря. Как ни странно. Сейчас буду запыхиваться.